Хануя Акиман Алиф назначен министром образования и науки Кыргызстана. Первая леди Айгуль встретилась с членами Женского совета Кыргызстана в Москве. Фермеры и переработчики Германии и Кыргызстана планируют подписать меморандум. Помощь Турции и кыргызстанцы собрали 94,5 миллионов сомов. Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла чемпионат мира среди команд третьего дивизиона. Президент Садыр Джапара подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом второй части первой статьи 70 Конституции Кыргызстана ханабеков Иман Алиев назначит министром образования и науки Кыргызстана и с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей. Первая леди Айгуджиапарова в рамках участия в Первом Кыргызско-Российском женском форуме Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего, который пройдет сегодня, 6 марта, встретилась с членами женского совета Кыргызстана в городе Москве. Перед встречей с соотечественниками первая леди ознакомилась с деятельностью посольства Кыргызстана, где проходило мероприятие, посмотрела выступление маленьких соотечественников, приурочная ко дню Акколпака. В своем выступлении Айгуджиапарова отметила важную роль женщин в укреплении мира и дружбы между народами, что подтверждает предстоящий первый кыргызско-российский женский форум. Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызстана Немецкое сельскохозяйственное общество планирует подписать меморандум о сотрудничестве. Плана о сотрудничестве глава Ассоциации развития АПК Рустам Балтабаев обсудил с представителем dlg Ольга Хюнгер. Стороны договорились о совместной работе в организации совместного агропромышленного форума, а также о проведении для фермеров и переработчиков Кыргызстана бизнес-тура по предприятиям Германии и их участия в выставке AGRL-техника. На 6 марта на спит открытом для пострадавших от землетрясений граждан Турции, собрано 94 миллиона 532 тысячи 301,55 сомов, также еще 15 250 рублей 65 долларов 67 центов. Напомним, в центральном казначействе Министерства финансов Кыргызстана для граждан пострадавших в результате землетрясений в Турции открыт специальный единый депозитный счет. Желающие помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия могут перечислить средства в самах долларах, рублях и евро на реквизиты счета. Национальная сборная Кыргызстана по хоккею выиграла чемпионат мира среди команд третьего дивизиона. В завершающем пятом матче кыргызстанцы обыграли сборную Гонконга со счетом 12-2. Эта победа позволила им выйти в группу А третьего дивизиона, которую должен пройти в следующем году. По итогам пяти туров кыргызстанская команда набрала 15 очков из 15 возможных. Всего сборная Кыргызстана забила 76 шайб и пропустила 5.